Я колени склоню, Пусть услышит Всевышний Благодарность мою и печали мои Тихий голос Христа над собой услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви, Тихий голос Христа, над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви, Я калечу. Раскроется небо, дивный на край, где не гаснет царя, и согреется сердце живительным светом. И наполнится сил Новой верой горя. Я колени склоню И увижу так ясно Заблуждения свои И ошибки в пути. Я пойму, что Христос был не светом, не насел, нес меня на руках и без гнева просил. Я пойму, что христос Мое сердце, когда принесу к алтарю тихий голос Христа над собой.